Всем привет, с вами доктор Вася Это обзор советского среднего танка 4 уровня Т-28 Я вам скажу, какую лучшую пушку поставить Лучше поставить пушку 7,6 мм F-32 Ее характеристики Пробиваемость 67, урон 160 И снаряжение у меня стандартное Это форсаж Универсальный строительный комплект и адреналин. Сейчас посмотрим, как танк себя ведет в бою. Карта Балтийский щит. Ух, как нас кинула. Нас кинуло аж к пятому уровню. Сейчас будет сложнее воевать. Поэтому взорваться не придется. аккуратненько стоять. он взвод один играет, 85B и Т-28. В принципе, хороший взвод. Ну, очень хороший, когда два, два тяжа. Это великолепный взвод. Рядом две стехи, две патехи Они могут пойти по одному направлению и поражить. Так, мы, значит, загрузились нижние виспы. Но нам, конечно же, налево. Если мы были бы с другой стороны, он был направо. Туда конечно же легче воевать. Ну вот мы к 28. -му. Здесь хорошая позиция где-то есть. Я забыл про неё. мне кажется вот здесь вот в кустах хорошая позиция да вот она отсюда все все видно как ну, у меня экипаж не прокачанный поэтому мы промахиваемся вот маленький прилетел начинает мешать же мы как-то мажем и мажем, но я поверьте, это не из-за пушки, а из-за экипажа. Пушка практически роль никакой не играет. Кисву гаснется у меня экипаж на т 40 прокачанный. Там попадал почти каждый раз, то здесь именно от экипажа зависит очень многое. Все-таки его убили. Теперь в один. Здесь нагревать не хочется, он более сильный. Да, приходится придумывать уловку. Какую же можно придумать уловку? Ну, придумать можно очень-очень простую. Это просто купить форсаж и пробежать. сейчас быстренько все это сделаем Да, мы вот да, все мы прибегали прибежали мы видим камеры что она нас ждет ну вот мы не видим никого мы подсвечиваем вставляем но на несколько миллисекунд танк стрельнул раньше так ковы один нету и спокойно на него можно уже ехать на ВК. что мудриться промахнуть. вот такой вот бой всем спасибо за просмотр с вами был доктор лася подписывайтесь на канал ставьте лайк комментируйте до новых встреч